Мужики, привет, это я, и мы в Counter-Strike, вам предыдущий ролик, где мы открывали самые дорогие кейсы, понравился, ну там много, по 50 тысяч просмотров набралось, я даже ту же превьюху сюда поставлю, собственно, единственная просьба от всей души, от всего сердца, действительно, не байт, не кликбейт, реально самые дорогие кейсы, реально OpenCase стоит 60 тысяч, этот, а, смотрите, какая ситуация, я снимаю КБ, мы там набираем, вот сейчас а, предыдущий ролик набрал 4 900 лайков, пожалуйста, Поставьте его лайк под кс -кой. Ну, серьезно Но, типа, это дорогой контент, это интересно, это Counter-Strike, это open-кейсы, самые дорогие кейсы не пожалей, буквально секунду времени поставь лайк. Мне безумно приятно, и лайки ролики в топ продвигают, без них вообще никуда. Поэтому, пожалуйста, ну, лукус за это можно, хотя бы, чтобы больше 5000 лайков набрали. Ну, типа на КБ 5К почти есть, давайте здесь набьем больше, это же дорого. Смотри, что по итогу сегодня у нас с тобой будет. Я действительно купил все самые дорогие кейсы. Кстати, сейчас покажу небольшой мем с самого начала. Мне, правда, для этого нужно найти любой кейс, который мы сегодня не открываем. Я не знаю, как это сделать, потому что все кейсы у меня в контейнере, по-моему, в хранилище Блин, а слушай, я это не сделаю Ладно, не будем геморрой, скажу так Кейс а, сейчас... Кейс Ключ сейчас для кейса стоит 204 рубля ну, дорого, да? И мы сегодня вот эту вот историю все будем делать. Что будем открывать? Давай начнем с а, самого дорогого, заканчивая самым дешевым. Это вот такой вот кейсик CSGO стандартный, собственно, где есть удар молнии. Он стоит на данный момент 9 900, ну там почти 10 тысяч он стоит. Дофига, да. Дальше три Браво кейса, а, далее у нас красный спорт, синий спорт, а, ну, Третий тираж, второй тираж, гидры они стоят тоже сейчас дофига, охотничьи, хищные воды, я прям сортировку по цене ставил и самые дорогие выбрали. Если этот ролик каким-то чудом боком, друзья, внимание, наберет 10 тысяч лайков, я открою сувенирный, дримхаковский от Каблстоун. Ну, не дримхаковский, короче, сувенирный набор Каблы, он стоит, по-моему, сотку там или сколько, ну, дорого. Вот, набираем 10 тысяч лайков, реально открываю, причем не один, я их два открою. Это будет жестко, интересно, они в тиндере, а в гон Поэтому, мужики, 10 тысяч лайков, тяжело, но давайте осилим. Ролик без монтажа, поэтому на паузу иногда буду ставить, сори, тем более болею, надо проглотить то, что находится внутри. А из интересного, также сегодня прорыв, где бабочка есть, ножи мне не выпадали давно, поэтому если выпадет бабочка, будет прям сочно. Ну что, начинаем, начинаем мы с, давай начнем с дешевых. Ну, тут все сегодня дорого, но дешевые это хищный воды относительно всего другого. Открываем. Поехали, кейс Начинается, деньги уже крутятся, тратятся, запись идет. И это юспик был бы. Ну вот он, сегодняшний дроп э, на весь наш день. Да, э, ключ от кейса разлом, он не выпал в катке. Стоит он 100 рублей, поэтому его мы тоже откроем. Посмотрим, что выпадает с кейсов, которые выпадают в катке. Говно, ладно, мы с тобой едем дальше, хищные воды открываем далее, здесь из прикольного нож, по-моему, тут же не перчатки, тут нож, я просто всегда путаюсь, типа, нож, перчи, говорю, а, надеюсь, выпадет нож там, где есть перчатки, и вы такие, типа, да-да-да, все это круто, а, так, подожди, где у нас следующий? вот, хищные воды, едем дальше в позу орла пока не сажусь, потому как это не самый дорогой кейс, на самом дорогом я и в позу орла, и на бутылочку, собственно, везде. Но эта тема такая, как бы страшно тратить такие деньги. Ну, блин, 60 кусков. Ну, этого ролика и спонсора, о нем чуть позже. Причем спонсор достойный, реально, вот такой сайт. Сейчас на данный момент Вилдроп там пишут в комменты, типа Ой! Вилдроп uh, Вилдроп не выдает. Кстати, ну, я не понимаю, почему, потому как сайт реально на выдаче сейчас стоит. Ну, то есть он новый проект, перспективный, да, ссылочка в прикрепе. Но реально сайт выдает. Вот спросили бы, где сейчас открывать, я бы сказал, точно не в Counter-Strike. <laughs> Но Вилдроп могу посоветовать, если вам интересно где-то открыть кейсы, прям от всей души могу посоветовать. Люди там пишут, что ой, там один был. Ну, блин, сайт реально сейчас офигенно выдает, я не понимаю, что не нравится. Так, едем дальше и дальше. Давай перчаточный. Я не помню, сколько он стоит, но дофига. Здесь самый прикол в перчатках. В остальном тайное все дешевое. Но ножи напомню и перчатки, в принципе, золотые артефакты, нам не выпадали очень давно. Так, второй перчаточный. Хочу дальше открыть кейсы с ножами, бабочками. Но если бабочка выпадет, это будет прям сочно. Но, да, вот это посочнее, поинтереснее, поинтереснее Кстати, сегодня без контрактов Обычно контракты делают Да что-то вы их не смотрите Блин, я делаю и делаю, а вы их не смотрите Тут позорла, кейс дороговатый на самом деле Давай, позорла, счастья, здоровья, АВП Баха Пожалуйста Ну, Бах, кстати, не офигеть какой дорогой, но было бы приятно Кстати, неплохо Прошу заметить, это вообще неплохо Это прям... да, посмотрим цену Мне просто интересно, сколько он стоит Так, что по прайсу 1600. Ну ладно лучше, чем ничего, лучше птица в небе, чем P250 в кейсе. Ладно, поехали. И отсюда Юспик. Он просто никакущий. Он прямо никакой! Блин! Закаленный же это. Да, это после полевых. А че он такой? А че он такой? Потрепанный, жизнью потасканный 150 рублей, нормально пойдет Хороший скин в коллекцию Так, ну что, давай Winter Offensive Здесь уже эмочка у нас Азимов И здесь на самом деле очень дорогие скины есть Я много для Инвестировал в такие кейсы У меня их в хранилище прям дофига лежит Ой, какой хороший скин Самое главное дешевый Все как мы любим Хранилище, кстати, покажу Смотри, квартира в Москве У меня здесь есть хранилище вот, за... во, видишь, сколько их? Вообще дофига <сих> винтеров. Причем здесь не все, они в других, в других хранилищах тоже лежат. Так, что, мы... мы катимся дальше? Вернее, не катимся, а едем. Потому как нужно... нужен вот великий демон. Гидрокейс 2к стоит. Да, отсюда давай, поза орла. Прикинь, сейчас великий демон. Он вообще, он прям хорошо занесет. Но ну... а синяя калька нам выпала или просто калька? Говно, в общем, ладно, ладно, ладно, ладно. Давай дальше гидрокейс. Все-таки хочется уже хоть что-то Занести с этих кейсов Контер-страйки Global Offensive Потому как, ну, ну, тускло Кстати, Галил Кстати, Галил, кстати, не прямо с завода Кстати, это не очень хорошо Но он нормально сейчас стоит С учетом того, что Великий Демон в цене вырос, он прям хорошо Да, он стоит чуть дороже кейс Я надеялся, что он еще будет дороже стоить Но, ладно Так, мы с тобой открываем далее Winter Offensive Case У нас остался ластовый, поехали Ой, ямочку проли... А прикинь, она выпадет, да, сейчас? а Похоже на м -ку. Нормально, нормально! Так, ну что, я предлагаю открыть Браво Кейс? Да, так между делом! Огненный Змей! Я очень много его крафтил, они не... крафты не заходили, будем надеяться на Огненный Змей! Перед этим открытием, ребят, Вилдроп! Это спонсор этого ролика, Фул ролика платили они! То есть интеграция настолько дорогая на самом деле получилась... И хочу сказать, что сайт вот такой, я об этом уже говорил. Также есть два крутых офигенных промика секретных. А, самое прикольное на барабан, где лежит там ну, не румли, где лежат случайные ножи, случайные перчатки. Просто прокру прокру прокрутив барабан, можешь забрать. Да, там очень часто выпадает шир, поэтому реально впереди не пожалеешь, вдруг ширп выпадет, сразу на вывод заберешь. А тем более барабан можно крутить один раз. что надо с а уйти в 72 часа. Потом по промику, кейс 90 на секундочку, так никому о нем не говорю, он секретный. А, и выпадает два ширпа 20 рублей с Сразу забираешь, прям буст и Твоего инвентаря Также из секретного и интересного Промик на 40% к волнению Только мне, они его дают Такие промики, он на неограниченное число коли... <с> Неограниченное количество активаций для одного пользователя Ну ты прикинь, закидываешь косарь И получаешь 1400 Стонг сразу с места, с тем учетом, что там много бесплатных кейсов Да, еще, то есть уже Косарь 400 у тебя есть с депо-браном рублей, просто с промиком Дальше бесплатки, оп, уже два Плюс косарь с ровного места Еще там дальше кейсы можно открыть Ну, как бы вообще шикарно Самое прикольное, на сайте появились розыгрыши Просто открывая кейсы, тайная, засекреченная и армейская Ты принимаешь участие Участников там не так много а Если будешь открывать, советую именно этих типов Потому что участников прям немного, но призы разыгрывают дорогие И самое крутое, там есть кейс за 1 миллион и 10 миллионов рублей и даже кейс, который дается при пополнении от или миллиона рублей. Бесплатный кейс за ол миллиона рублей. Но сайт вот такой, фишки у них свои есть. Обновления вышли, новые кейсы вышли. Поэтому, блин, Дроп, команда, огромное спасибо. Сейчас будем открывать уже. Просто напоследок хочу сказать, многие хейтят. Типа Виллдроп, Виллдроп, Виллдроп. Они платят очень много денег, чтобы я открывал вот такие кейсы для вас. Не надо столько хейта. Плюс, ну... Пишут там, не выпадают. Да нифига, с аккаунта подписчика ВП-градиент выпадал. Я им не писал, с какого аккаунта будем записывать. Там с тайного выпал ВП-градиент, прикинь. Ну, поэтому не надо. Я проверял с аккаунтов подписчика. Я проверял перед тем, как начать работать с этим сайтом. Поэтому все good Скам какой-то я рекламировать не стану. Сайт реально хорош. Это лично мое мнение, и меня никто в этом не переубедит. Ну и все-таки они заносят офигенно денег за интеграцию. По-другому я сказать не могу. Но говно рекламировать не стал бы. У нас тем временем, браво, кейс... Ой-ой-ой! Салам алекум! Сколько мы стоим? Это хорошо. Это хорошо. Сколько стоит? Давай смотреть. Так, а по цене? 2 400. Кейс не окупили. Он стоит тоже вроде 5000 сейчас. Дороговато Так, охотничий, здесь есть э, калашик АК-47 Вулканчик <свеч> Модуль, пойдет, нормально, хороший скин А давай мы фастом откроем Это дорогой кейс, его фастом открывать Вообще просто пустая трата денег, ну раз Ой, антиква антиквариат Сколько он, ладно Это неинтересно, что-то я с ценами этими Давай еще фастиком Да блин можно что-нибудь хорошее? Я просто хочу, я такой думаю И знаешь, в этот момент я хочу увидеть там калаш А там его вовсе нет, и нет И не появится он там вовсе Мы ехаем дальше, дорогой мой друг И выпадает нам не вулкан Да елки палки Но мне уже миллион кейсов не выпадало Ничего тайного, блин И ничего дорогого Давай бабочка сейчас выпадет Бабочка! Бабочка! Бабочка, пожалуйста Золотой предмет отсюда, отсюда! Есть! Дорогие друзья, это лабиринт! Я, походу, никогда в жизни эти кейсы не окуплю. Наверное, только уже в Counter-Strike 2. Пожалуйста. Запись идет, я постоянно смотрю. Ну, контент дорогой, здесь по-другому никак. Постоянно чекаю запись. Да что это такое? А нам будет когда-нибудь вообще выпадать отсюда? С этой игры, блин, или нет? А вам не слышно звук, кстати, прикинь. Я только сейчас увидел, что там звук кейсов не слышно. О, Галил пролетел. Да, вот сейчас вроде нормально. Так, выпал нам Макабар. Макабар. Ну, настолько все плохо. Это вообще так просто это уныние, это тоска. 60 кусков потрачено на ролик, и просто получено очень много ширпа. Ну, хоть что-то! Кстати, этот P2000 очень красивый. Он армейка, но... Я начинал играть в КС, я бегал с этим p 2000 а это офигенный скин, он очень красивый, для меня это своеобразная ностальджи. Вот так-то. Ну, давай, ну, давай, ну. Ну, кстати, тоже красивый, как по мне, скин, правда, он не прямо с завода, ну и фиг с ним. А, так, у нас остается два прорыва, и потом идут прям дорогущие кейсы, и самое главное, кейс с АВП ударом молнии. Но я еще надеюсь, что все-таки ТИГР! же говно выпадает отсюда. Я не люблю открывать кейсы в игре. Лучше бы на вайлдропе открыл там-то. Там-то точно уже сразу закидываешь уже уходишь в плюс, потому что есть промик кейс 90, который плюс 40%. Кстати, кейс 90 это также на барабан. Прокрутка кому интересно. Прикрепи ссылочки и промики, все это будет. Ну что, вот нам и выпало говно. Все как обычно. Че, поехали с третьего тиража. Там Виктория или Кровь в воде там что лежит? Там Виктория. Уаааа! Че ж так нос зачесался? Может к ножу? Может к ножу, может к чему-то дорогому Нормально Кал Кстати Кстати неплохо Три девяточки Хочется плакать Почему мне так хочется плакать Я не, не хочу больше Я не знаю, в игре открывать это вообще такое себе Блин, еще кейс батл Даже больше просмотров, чем Counter-Strike набирает это вообще мем. Ну что, поехали побравокса. Давай в позорла быстренько пересядем. Давай, опа! Позорла, дорогие кейсы, давай! Ну тут уже самое интересное. Да ну куда ты пролетел? А, черная лимба! И ни одного статрек-скина сегодня нет. Ду -ду <behavior> <coughs> ну давай! Ну ну, огненный змей! Статрек, прямо с завода там Factory New, вся история. Ну как же это говно, блин! Ну как тут не кричать? Ну горит, ну горит же. Чё, вот этот кейс десятку стоит и выпадет, сейчас черепа, боже мой, что это такое? Ладно, мужики, привет команде Wild Drop, спасибо огромное за заносы, <с> денег в эти ролики. Получай сотни рублей на баланс, лунжайные ножи, случайные перчатки, Все просто прокрутив барабан аж два раза. Вот. Два раза тебе сотка выпадет, 200к будет. Ссылочка на сайт прикрепи, плюс 40% там же, ну давай. Можно что-то дорогое, хоть один раз Пусть там пролетит, я хотя бы посмотрю на нее Удар не этот Кал Ай, блин А что, контракт варик сделать из гравировки? Давай посмотрим Так, где она? Гравировочка подъехала Вот она О, поехали, пятнышки сюда Что у нас еще выпало? Антиквариаты Вот эту историю Есть что новые скины? Листовая сталь Листовая, так Это у нас тигр, а есть что-то еще Из интересного пам, парам, пам, пам, пам, пам, парам, пам, пам, пам, парам, парам, парам, парам, парам, парам, парам, парам, парам, парам, парам. Нам нужно два скина. Ладно, засунем уже калину. Там что дорогое. Ну, кстати, цвета прибоя. Сколько стоит? Какого качества? Прямо завод. Сколько стоит? Сейчас опа, миллион денег. Давай посмотрим. Ну, кейсы вообще это не мое. Почему не открывается? Сколько она стоит? Ну, 7 тысяч хотя бы так. Давай покрафтим под конец. Кому-то крафты интересные, просят крафтить, поэтому давай. Но ну, я... Ну, не люблю я... Это, это, такие вот завершения видео моих, блин. Макбар давай, спиральки, крылья, кстати. Может, что выпадет с этой коллекции. Прям все новое засунем. Городская опасность, лабиринт давай туда же. Айзек. Ну, кстати... ой ой ой ой, -ой. Это хорошо. Эй, а сколько стоит? А что сегодня... Вот почему контракты выдают тогда, когда это не надо? 7К! Да хорошо, блин! А чё? А под конец самое интересное? Я вообще такого не ожидал. Мне, наверное, не хватит скинов на крафт. Я просто посмотрю. Я примерю, а вдруг? Я, конечно, сомневаюсь, но... Попробуем, войну. от собственно. двойственности не хочу, сорви голова. Так, 5-7... Нам нужно 4 скина, допустим, это вот будет. Слушай, а мы сейчас что сделаем? Крафт? Просто я не помню, какую вапку я выбивал, блин. Но это дорого, на того не стоит, да, наверное. Ориончик. Хладнокровный. Так, я сейчас подумаю. На паузу иду. Друзья, влепите, пожалуйста, лайк. Я 20 тысяч еще залил. В общем, смотрите, что мы купили. Опустошить людей можно распространение АВП выбить. Океанскую пену. Так, АВАПу я отсюда убираю. И я закупил АУГов. В общем, можно закинуть Орион. Но, опять же, там пустынная атака лежит. Фух, короче, где-то 20, 23 или 25 тысяч, я на это еще потратил. Но контракт не самый лучший, потому что здесь, после полевых, кстати... Но, опять же, тут и семка после полевых, прямо с завода, прямо с завода, прямо с завода, прямо с завода, после полевых. Блин, но здесь великий демон есть, поэтому... Закаленные в боях я точно отсюда уберу, поменяю на аук. А по качеству в остальном все, блин, после полевых. Здесь проблема, потому как больше скинов прямо с завода у меня нет. Опять же, решать ее я сейчас не хочу, но, видимо, придется. Друзья, в общем, надеюсь на ваши лайки. Ролик получился дорогой, потому как контракт сейчас очень интересный. По итогу здесь аж три. Сорви головы в качестве. Прямо с завода. Прямо с завода немного поношенная. Остальные скины все прямо с завода. Классно, есть шанс на огненный змей. Есть шанс на распространение прямо с завода, надеюсь. Либо коллекция распространения любой скин. Ну, еще у нас есть автомат Галиле Конфетка. Здесь великий демон. Друзья, просто по лайку. Блин, ну вот уже, не знаю, в, в, на кейс батл уходит меньше денег, но там лайков больше. Может, кейс батл, будем только снимать, потому что КСК не заходит, но надеемся. Так, что там? Вы видите? Вы видите я а нет. Пусть там будет что-то дорогое. Вот я сейчас. Там амка, по-моему, Нора. Я чуть глазом увидел. Раз, два, три. Там Виктория. Ну, тоже неплохо пойдет. На нее такой маленький шанс был. Так вот повезло нам с вами. Она стоит денег. Она стоит 1300. Очень крутой дроп. Вот. Контракт, кстати, ну, был дороговатый. Но Виктория это красивый скин. Самое главное, что он красивый. Всем пока. Я больше. Все. Спасибо, Вилдроп.